друзья! Канал Зеленая Кровля, Роман. И мы профессионально занимаемся ландшафтным дизайном. И сегодня я бы хотел вас познакомить с нашей командой. Иван Егорович, главный специалист по экологии и природоведению. И сегодня мы находимся в питомнике, где для нас выращивают растения. Те, которые мы будем применять при озеленении ваших участков. И сейчас буквально несколько вопросов Ивану Егоровичу. Здесь перед нами ель колючая, как я понимаю. У меня один вопрос. А почему они разноцветные? От чего это зависит? Это все зависит только от солнечных лучей. Они практически были высажены в различных условиях и так далее. Но в связи с тем, что и почва сама по себе немножко разная, и солнечные лучи по разному попадают и так далее, Поэтому она становится ель колючая. Становится одна голубая, другая зелененькая и так далее. На самом деле она этот цвет может менять в течение полностью времени существования данного вида растений. Друзья, подписывайтесь на наш канал Зеленая Кровля. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, присылайте технические задания на расчет. Сейчас мы дальше вам покажем, что у нас есть. И также покажем, как это выращивается и как это подготавливается до тех пор, пока вы увидите это все у себя на вашем участке. Друзья, у нас сегодня есть ель колючая, а еще у нас, оказывается, есть елка. Это разные немножко деревья. Сейчас Иван Егорович нам расскажет, чем они различаются. Здесь совершенно другие иголочки. Они более колючие и так далее. Более мелкие, более мелкие. Ну и естественно по высоте они очень сильно отличаются друг от друга. И прекрасно особенно себя чувствует на Новый год. Да, это на Новый год вот такую вот елку. Я понимаю, можно посадить ее в горшок и на Новый год просто привезти ель, нарядить, а потом у себя высадить на участке и, и не переводить деревья. жить. Да, соответственно. Новый год ты отпраздновал в озоне, соответственно, в горшке. Поставил, она, потом высадил. Да, можно кому-то и... подарить, можно и... продать, можно все это сделать. И нужно не путать елку с елью. Еще Нет. раз давайте посмотрим. Ель колючая. Вот я вам сниму ее. Это у нас ель колючая. Наши красавицы -елки. И вот красавицы елки И ёлки у нас. Такие... Это елки. И они все разные, да? Каждая своим имеет структуру, то есть ты можешь себе макушку выбрать любую на новый год. Соответственно, какая у тебя гирлянда? Ну, кому-то высокую очень кому-то кому низкую. Все же, же зависит это, но как обычно. Кто смотрите, наряжает со второго это же этажа, чудо. кто с первого этажа наряжает. У каждого сейчас запрос. Человеческий нас, рост метр, вот метр семьдесят восемь метр, восемь. метр семьдесят восемь, да. Вот да, вот, да, вот. да, да. Сколько отличных вариантов. Друзья, подписывайтесь на наш канал «Зеленая кровля». Присылайте технические задания на расчет, наша профессиональная команда выполнит ландшафтный дизайн в Сочи летом, в Сочи зимой, в любом регионе зимой и летом. А также порадуем вас прекрасными елями колючими или красивыми елками. Подписывайтесь на наш канал. Да вот ель колючая, да? Только выросла уже. Вот она, посмотрите какая красота. Это уже немножко до двух метров. Ну, метр восемьдесят, метр девяносто. Отлично, очень, очень просто красивая, очень просто красивая ель. Очень отлично. А воду водить хочу. Соответственно, вода зеленая. Вот, то есть голубая? Нет, да, а, только а, цвет. Вот они, вот они. Здесь немного тень была, поэтому они зеленоватые. То есть, если у нас а. больше тени, то они будут темнее у нас просто. Может, да. да, если у нас светлее, они, соответственно, больше солнца, ну, ну, а будет видите. больше света. Ну, смотрите, какой? Какой а давайте вот здесь еще глянем. Вот здесь экземпляр, он голубой как бы. Ее можно обрезать внизу, она будет шарообразная. Можно также обрезать наверх. Это под декор. Она красавица вообще. Какой экземпляр. И вот это вот рядом тоже да. стоит. Это у нас это ель голова, колючая. Надо, да, вот Голубая ель? Очень красиво. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Присылайте, что необходимо вам снять. Мы работаем для вас в любом регионе России 24 на 7. Друзья, канал Зеленая Кровля. И наш дружный коллектив, в котором работают все специалисты, которые знают, что делать по экологии по дендрологии, почвоведению, ландшафтному дизайну. Выполним профессионально любой проект ландшафтного дизайна со всеми деталями и нюансами. А также покажем все растения на каждом этапе работ, как они растут и какие вы хотите их видеть у себя. Сделаем любую форму, любую форму для любых растений. А также самое главное, на Новый год вы можете заказать у нас вот такую вот красивую ель, высаженную. Вот такую вот красивую елку. ели у нас здесь, вот эта елка. Вот такую вот красивую елку вы можете заказать, ее очень много есть. Мы ее посадим в горшок, мы ее привезем к вам домой. Вы ее нарядите, отпразднуете Новый год, после чего вы ее сможете подарить знакомым. Сможете высадить ее у себя на участке. Сможете ее продать, сможете ее вернуть. Нам вы сможете сделать абсолютно все хотите, не обязательно пилить в лесу ель, для того, чтобы ее потом просто выкинуть. Сейчас это все можно сделать по-другому. Друзья, подписывайтесь на наш канал, присылайте технические задания на расчет. И наш коллектив всегда к вашим услугам. Благодарю вас.